Так, скажите мне, где же зона? Зона на липовке сходится. Капец. Так, откуда можно принимать народ? Друг x меня к черту. Коврика для мышки. Главное не прохлопать сейчас никого. Это труп чей-то. Ну, наверное, это труп чей-то, почему он не исчезает? Или там этот цикл? Что это? А, ну, зона довольно большая, так что я, скорее всего, ничего не увижу. Не думаю, что они прям все сейчас ренутся в липовку сбегаться. Вижу. Куда ж ты мечешься, парнейшая Че я палюсь? Собственно. Попадание. Попадаю в него или нет, я не пойму. По-моему, нет. Так. Черт, меня кто-то вычислил. Интересно, откуда? А, черт, зона ушла. Фак. Боже, я забыл переключить режим! В какой раз я умираю только потому, что я забываю переключить режим, сука! Вот этот идиотизм, что. А -а -а -а. Я сейчас еду соло. С какой-то тёлкой... Понятия не имею, что за тёлка... Но мы с ней высадились рядом с одним домом. Она у меня была а у меня не было ничего. Но она не могла перезарядиться, так как я бил ее кулаками. Она начала от меня убегать. И мы бежали примерно к квадрат. И потом я бежу сесть в машину, потому что иначе она меня убила. Теперь мы едем. В никуда, что она ведет Похоже, на этом наша поездка закончится А, она уже умерла Короче, все ясно Если еще и круг сойдется на Сосновку Тут что, дверь есть? Ее открыть можно? Блядь, вот чего я не ожидал Но учитывая то, что тут со мной еще человек 30 падало В Сосновке Лезть куда-то вообще нелогично Поскольку сейчас тех кто выжил Они за кем и сидят а у меня есть скимпедристического только АКМ с голографическим, с Слева кто-то перестреливается. Чем закончилась хватка, мы так и не узнали. Ага, ближе уже. Может, пойти помочь? Блин, вот как не люблю я геймплей. Блин, опа, опа, опа, так, потом. Значит, никто не спешит идти сквозь мой нагар бояться или просто некому блин, нафига я вообще включил запись, чтобы показать вам 10 минут сидения на ме на жопе ровно? просто вышел с дробовиком на телку из ничего я в зоне! это на ну, блин, придется куда-то идти а это проблема это очень большая проблема и что то весь экшон закончился by the way, okay. осталось всего 15 человек, уже не так опасно передвигаться по территории вы знаете кто знает, где засели эти сраньи господни. А мне ни никак нельзя попадать под зону, что что лечиться мне тупо нечем. До полного. по вам куда то стреляет. Какая дела? Ох, мать моя женщина. Это уже очень близко. Так, собрались. Ё-моё. Отлично, на ходу Как бы засейвится Чтобы не умереть Я вижу одного Но я не хочу Пытаться, испытывать судьбу Потому что пора съебывать Спиздив сраный вазик Съебаю Я в зону Ух ёпта Это было внезапно Отлично, я в зоне. Фух. Попал! Я попал у него. Да, отлично. Надеюсь, это пом поможет ему умереть. Значит, один из чуваков находится там. Тот самолет не в зоне, так ведь? Так ведь. О, топ-4. Три дебила помимо меня. Я вижу его. Благодаря Уазику, в принципе, я могу остаться. Отлично. Сука, но ну я так и знал, что он сзади зайдет, сука, топ-3. А -а -а, боже мой. Боже мой, ну блин. Ах, черт возьми. Я тупо не успел развернуться. Но, наверное, зря я просто лег. Я очень зря лег. Вот в чем прикол. Ну что ж, в следующий раз надо брать топ-1. Ого, его никто не очистил. Гроза. Найс. Гроза это имба. А, вон ты где, практически. Ты это, это зря. Слушай, я, я злопамятный немножко, я рез стал. Ой-ой-ой, а что же, это патронов мало. Ой-ой-ой, кто-то расправился с ним раньше меня. Злые вы? Я, я от вас, вообще, вас не вижу. Поеду-ка я к дороге. О, мадат... мадат... Иди сюда. Блин, ну... Заруба или просто жестчайшая. Дроп лежит. Так боюсь к нему ехать. Машина-то есть, она убитая в говнину. Топливо на нуле практически. Канистру ни одной поблизости. Ладно. Где наша не пропадала? Хочу дроп. Так. Я понял вас. Прицел 15x. Чё? Я впервые такой вижу, блядь. Сбываем. Я не пойму, откуда вам мне с блядь. За меня так плотно принялись, я вам скажу. Боже, ну как? Как? Мы как вообще такое может быть? Вот откуда? Откуда они все вылезли? Блин, никого же не было. Пустое поле было. Раз, все повылезали. Это идиотизм какой-то. Лучшая катка. Лучшая. Сука, заебали Интересно, сработает мой байт на аптечку. Зона сходится на меня. Это вообще шикарно. Ну сука, я же задолбался тут сидеть с этим. Хоть кто-нибудь в мой дом зайдет? Нет? Еще один? Главное не Он зашел в дом, где он? Насколько вас тут, сука? Это мой дом. Ты попался на кликбейт. А там где-то мясо происходит. Я могу понять где. Сколько у меня будет времени, чтобы убежать отсюда, блин? Заранее подготовленный путь к отступлению. Не подведи меня. Я сказал не подведи меня. Блин. Ничего, ничего. Так, это где-то здесь. По идее под моей башней стоит мой верный мотоцикл. если чем у нас свалить кого-то туда примерно на нем, но его можно успеем, что я у меня нет обзора мотоцикла он там под зданием. Найс! Так. О, какой-то дурачок бежит. <смех> <смех> вот это был выстрел! Вы это видели? Ну конечно он был раненый зоной и все такое, но блин, как же это было классно! Че я не поехал в те дома, блин? Может быть я раньше не приехал бы, а я, блин, остался в чертовой башенке. Я вижу чувака. Так, так, так. Дроп, лол. Я буду искренне надеяться, что этот ящик еще не залотали. Потому что если там камуфляжка, <с> это просто топ-1, ребята. Шприц с адреналином. Ладно, ладно. Двое остались. Правда, я ни, ни малейшего понятия не имею, где они. Ага, одного вижу. Будет снять его, пока есть шанс Боже, где он сидит, падла? Топ-3, черт! Как, боже, какой же я косой тормоз и где сидела топадла, падла, что убила меня? Соскара, объясните мне. Вот серьезно. Или это он же был? Харена вот знает. Ну тоже неплохо сыграл, в принципе. Вон а -а -а -а, он, слева, я его вижу. Кто ж победит, кто ж победит? <gres między electromagnetic wing pronouns> Убил тот, которого стрелял я. Офигеть. Эх, я не в зоне. Вот, блин. Ну-ка, может, по дроп еще 10 секунд где-то. Он реально в воду приземлился. Как быстро выбрался Мясо, мясо, мясо! Я не знаю, что делать. мне. <связать> блин, что? Ох, мать моя женщина. Умри, падла. А, я все-таки делал фраг до этого. А где ты был? Как он пришел сзади? Или это тот, тот, который меня гранатами закидывал? Так, забраться ж я не смогу. Ясно. Минус лот. Он доскаром и неизвестно где. Так, закидываемся. Я его видел, видел. Вот. Я не вижу где он. Ага, примерно я не вижу. Ебать у меня лагает. где он был, хер его знает вот серьезно, хер его знает бегал бегал как дурак, ничего не нашел ну окай ]MM. Вот откуда? откуда он херячит? Где у него такое место, что он спокойно сидит и, сука, херячит? Сидит это-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Бомбит. Нет, ты бомбит же. Пиздец. Понимаете? Все эти дни я играл в пуб неправильно. Одеваю наушники, падаю в школу, на изи делаю минут 4. <Wikipedia> Просто, блядь, совершенно другая игра в наушниках становится. Я уже знаю заранее, где кто выйдет, кто как стреляет и все такое. Реально, в наушниках совершенно по-другому игра чувствуется. Я, может быть, Америку открыл, но все-таки. Лично для меня это стало открытием. Машина погубила тебя, чувак. Сори. Я это, кстати, не войс говорю, так что он этого не слышит. Видит это мой шанс. Ладно, подобраться поближе. Теперь, кажется, понимаю, как чувствовали себя те, кто меня убивал в предыдущих катках в спину. Блин, кто-то меня херанул, я не видел даже откуда. я искал сука из зона сходится на гребаное чистое поле с домиками живо боже с одного выстрела в голову мать моя женщина я почти убил его и совсем забыл о безопасности черт возьми парысаты! Вот я понимаю Фух. так Ошибки, анализируем ошибки. Я просто забыл о безопасности, расстреливая этого чувака, который перезаряжался. Надо было чуть-чуть ближе, наверное, к этим заборчикам сесть. И чуть-чуть точнее стрелять! Блин. Так, в зону прибежал я. Что делать дальше? Мне сейчас, по идее, найти какое-нибудь средство передвижения и просто в центр зоны свалить. Хорошо. А дверь открыта. Там вполне может сидеть хер. ну какие, ну ка я ему туда гранату нахер. Блин, что... По мне кто-то работает, я не пойму кто. Я сваливаю отсюда, ребятки. До свидания. О боже, какая зона маленькая уже. Поскольку она реально очень, очень, в раза в три, наверное, меньше стала. То есть она обычно где-то в полтора, в два раза уменьшается. А тут вообще кружок маленький, в сравнению с тем, что есть сейчас. Прям как мое очко, когда я в топ-10 вхожу. О, самолет летит. Слышишь, может за дропом поохотиться? Я так давно дропа не видел вообще. Слышишь, дроп упал почти рядом со мной. <связь> Похоже <связь> это будет изи дроп. Изидроп.ру! Самый лучший сайт открытия кейс! Да, вот я с какой-нибудь хер сдалека сейчас со скайс. б ты вс. какой-то хер приехал тоже за лутом, кстати. <связь> Нахер можно вот так. Блин, их тут до хера и вообще ссопки. народу. Тут просто дохера народу на лут приехало. Я разъебал, развалил того чувака, который за лутом приехал. И лутаю сам. Военный жилет третьего уровня, отлично. М... Маскхалат, ладос! Nice. М249 только я не буду выбрать. Ну, нахер. Боже, маскхалат, это топовая фигня. Не Поехали отсюда или нет? Я хотел или нет, Водос, о чем вопрос? Нет. Или пешком пойти? Поедешь, тебя застрелят. Скорее всего, ну блин, что-то дал далековато до зоны. Я лучше поеду все-таки. Похоже. Ну блин, я в маскалате. Мне пофиг... Я паркую, где хочу. В смысле, чубака-халат? Да, я чубака-халат нашел, ты понимаешь? Это что, да? Это просто такой хотя я не думаю, если они увидят, что машина едет без человека. не не не, я про то, что я сейчас выйду из машины и, и без проблем куда угодно спрячусь. я сейчас ну... вот, я, вот я сейчас машину на, берег, на берегу кидаю, хотя конечно херово. на 4 и все равно все видит. О, боже, сейчас в начале ну, катки. О, я вижу Ниву, я вижу Ниву. Ну, блин, был бы прицел. Блин, я-то задолбался называть УАЗик Нивой. УАЗик, епта. Да блин, там что то приехал Нива. УАЗик и мотоцикл какой-то. Блин, это волны, сука, я думал, так кто-то приехал. Это волны, сука, накатывают. Боже, тут народ сбегается, просто я вижу кучу народу. А сколько топ осталось? Топ-10. Я вижу, себе, я вижу как минимум троих. Вон один сидит за сарайкой, один вон за деревом, и один вон едет на чем то может пострелять в того за сарайкой, который... Опасно. Я вообще не знаю, что делать. На, вот на калаше, реально, найти было бы глушитель, было бы офигенно. Я еще одного вижу. Боже, я просто всех вижу. Хорошо. Ну, блин, он строй, далеко. Здесь. Он далеко, я не буду здесь, по нему стрелять. Бежит, чувак. Меня рассекретили, Владос. Лол, я за... Ладос! А, все нормально. Владос, сука, ты где? Мне нужна моральная поддержка! С воздуха. Так, по логике он должен быть где-то напротив меня сейчас, если он убил его. Ну блин, я понятия вообще не, не имею. Владос, падла, где ты? Чё такое? Топ-2! Ебать ты лох. Я остался один на один с чуваком, я понятия не имею где он, но примерно знаю. Но очень примерно, вообще не а, шаю. живой? Ты да, понимаешь, я живой, я с глушителем да. минус три сделал. Не отвлекайся, ёпта, не отвлекайся. Я пытаюсь понять где он, потому что зона не на мне, и мне надо в неё бежать. Понимаешь, потому что только не доползти я не успею. Просто, понимаешь, мне столько москхова тащит, сколько глушитель. Глушитель да. это топ. Просто пуп пуп пуп Ну где ты, сука, падла, где ты? вот я вижу его если ты здесь, короче, мы лежим на поле друг напротив друга. Зона сошлась почти на меня. Я вижу, где он, а он не видит, где я, потому что я маскалате, бич. Да И зона сошлась на меня, чубак, бич. Ты в чубака халате, а я... Ну, в чубака халате. И у меня есть дымовые гранаты, бич. Я, не, я буду ими пользоваться, бич. Он стреляет? Он что стреляет? Он что, драк? Я вижу его. Убить? Решай сам. Ты играешь на меня. Патроны кончились, бля! Да! да! Да! Да! Просто топ-1! Да! Найс! Nice, nice. Как это круто! Nice. У него тоже патроны кончились, а я просто достал калаш! Е, yeah. Ну я, короче, как лах стрелял, просто там... Спр спрейл просто куда попало и... Попало в него! Победа-победа, вместо обеда. Вообще ужинать пора уже. Да я уже и поужинал. Всё, сука. Просто пора делать нарезку на канал. Два топ-1 заливать. все просто после канонейский ПКС делаю нарезку по пупку. Всем спасибо. Скажи что-нибудь на прощание. Купи мне, сука, пупка. Всем пока.